Дальше пишем продающий текст. На основе вот этой вот информации, которую мы собрали, мы собрали проблемы наших клиентов. Особенность написания продающего текста хорошего, то, что вы пишете его не за экраном компьютера. Тут два варианта. Либо же вы берете, закрываете экран листиком бумаги или газеты и пишете вслепую. Важно открыть редактор и просто набирать. Я вот беру редактор, я вообще на самом деле больше пишу именно от руки. Засекаю время, и от руки просто тактильные ощущения, они как-то больше эффект получаются. И все, что вздумается, пишу по мысли изливаю на бумагу. Тут важный, важный очень момент не останавливаться, ничего не править, а просто писать, писать, писать, без всяких знаков пунктуации, пусть с ошибками не важно. Важно выдать максимум информации. Вот 10 минут вы их выписываете. Вот структуру я позаимствовал Павлу Давыдова, он же Артлогус, хороший копирайтер. В общем-то, типовая структура из, из разряда pain, pain, Solution, Боль, еще больше, больше более решение. Это вот типовая структура Sales Letter, продающего письма на Западе. Заголовок. Заголовок играет очень большую роль, потому что он фактически является зацепкой, которая привлекает внимание. Там опять же заголовок под заголовок, цвета букв надо тестировать. Заголовки мы всегда тестируем. Как бы вам не нравились или нравились красные буквы, но они на самом деле для некоторых целевых аудиторий они хорошо работают, поэтому их применяют именно красный цвет. Для технарской аудитории у меня, например, есть ряд писем, которые голубым цветом написаны. Таким грязно-голубой у меня специально записан код, который хорошо срабатывает на ту целевую аудиторию. Все тестировать надо. АБС вот тест показывает реальную картину. Берете два заголовка одинаковых с разными цветами. Вперед тестируем через неделю. У вас, ну, конечно, от трафика зависит, но как только 50 конверсий, сразу видно, какой из них лучше работает. Точно так же, кстати, и баннеры. Баннеры, обложки для ваших продуктов, если вы инфопродуктами занимаетесь, рисуете баннер. На самом деле баннер, функция его вот в медийной сети она двоякая. То есть вы этот баннер потом можете использовать как обложку для вашего продукта, потому что он будет сразу же привлекать ваших потенциальных клиентов в дальнейшем. Тот, который от оттестирован, его можно эффективно использовать для обложки для коробки вашей. Так, подзаголовок там опять же в зависимости от оформления, можно вверху, можно не снизу, текст. Обычно начинается с презентации, кто вы такой, почему вы знаете эту тему. В данном случае я рассказываю про контекстную рекламу, потому что я на этом уже, сколько уже лет, с 2006 года, уже почти шесть лет, я занимаюсь продажами в интернет и Пять лет получается примерно, я на рекламе контекстной опыта достаточно много насобирал. И я позиционирую именно вот эти вот вещи. Описывайте проблему, какая проблема у вашего клиента. В данном случае проблема, что мало клиентов, мало покупают. И в конце предлагаете товар, как решение этой проблемы. Описывайте, что есть такая технология, как контекстная реклама, которой можно привлечь клиентов быстро на сайт. Выгоды для покупателя, что конкретно покупатель получает от вашего продукта. Нейтрализация, скептицизма, Это чем конкретно вы отличаетесь от ваших конкурентов. Что такого есть в вашем продукте, что уникальное, почему именно у вас. Желательно, чтобы были отзывы. Для этого, как правило, создаются именно вот вебинары вот, типа вот этого. Когда вы либо же дешевый проводите бесплатный вебинар и собираете с ваших клиентов отзывы на данную тему, которые потом в продающее письмо. Очень желательно делать гарантию возврата денег. Опыт показывает, что возвратов практически, если у вас продукт хороший и если вы хорошо попали в вашу целевую аудиторию, то возвратов будет очень мало. То есть вы всегда будете в выигрыше, даже если вы возвращаете какие-то товары ну, бывают такие особенно дешевые продукты там за тысячу рублей человек я например покупаю даже бывает особо не сильно обращая внимание особенно программы часто покупаю программа если стоит до 50 долларов если она какую то мою проблему быстро решает даже я по описанию могу не скачивая ее установить и купить точно так же но ну, бывают люди которым это не они скачали Точнее, как вначале купили, посмотрели, что-то их не устроили. На дорогие продукты там, с возвратами гораздо меньше получается. То есть, как правило, они, их сложнее продать, то есть люди достаточно долго выбирают, особенно вот, программное обеспечение. Там процесс принятия решения достаточно длительный, и такого вот не возникает. Ну и, и завершение, повторно, главная выгода и призыв к действию. Я не говорю, что это идеальный вариант. У меня книжек на столе лежит по копирайтингу. Раз, два, три, четыре. Четыре книжки по копирайтингу. Еще одна должна скоро приехать. Все они разные, у всех разные подходы. Иногда удается написать хороший текст, иногда конверсия плохая. Вот конкретно на этот продающий текст была ну, не очень плохая, но... Можно было бы гораздо лучше. Я до этого писал много раз, и было гораздо лучше. Как попадешь, как настроишься. Если продукт дорогой, то лучше отдать специалисту-копирайтеру, который вам напишет. Но опять же, тут момент такой, что вы продукта лучше свой знаете, вам все равно придется давать для копирайтера. Да, как звезды. Тут не угадаешь. Реально получается тестировать. Вот чем хороша контекстная реклама, что можно сделать закрытый семинар например вы продаете тренинг ну грубо говоря я тренер хочу сделать по, по контекстной рекламе я могу просто сделать дешевый вот типа сегодняшнего семинар какие-то небольшие деньги сразу видно все-таки отсеивание целевой аудитории то есть если он будет бесплатный вы не получите той аудитории которую вы хотели за небольшие деньги рублей за 300 за 500 за тысячу. Потому что в данном случае не стоит цель конкретно вот такую же задачу привлечь. Но если люди нам на час, то вполне можно там рублей за 300, за 500. И поставить на тестирование вашего продающего текста. Фактически, и же, продающий текст тексты потом можете использовать уже протестированы на живой аудитории, выявив, еще получив обратную связь и отзывы, вы можете в дальнейшем развивать этот продукт и продать его за большие деньги. А потом делайте лонч. Лонч это когда вы... Ограничиваете доступ. В данном случае практически я не особо сильно пиарил этот семинар. То есть он был по одной из моих рассылок, прогнал его. Несколько статей на сайте было сделано и контекстная реклама в течение двух недель была проведена. За это время я получил статистику, что конкретно, в чем я получил ошибки. То есть реально получилось, что вы вылезли направления немножко не те, про которые я изначально писал в своем продающем тексте. Поэтому в следующий раз я перепишу этот текст в другом ключе немножко. Даже их будет несколько текстов. По-хорошему, надо было их три штуки писать. Там получилось три разных направления для продажи одного и того же продукта. И у вас точно так же должно быть. А чтобы написать бриф надо, алла для копирайтера надо бриф правильно писать. Вот чтобы написать бриф, надо какую-то статистику иметь. Что конкретно ваши клиенты нужны? Первое, это систематическое ядро. Ну и семантическое ядро, она показывает общие данные по больнице. То есть реально видна ситуация по общей статистике. Но не видно ситуация, как реагируют конкретно на тебя и как реагируют на твой продукт, на твой продающий текст текущий. Вот когда уже видно когда мы даем объявления в контекстной рекламе, видно по объявлениям, на какие конкретные объявления люди реагируют, и какие фразы монетизируемые. На самом деле процентов, наверное, 10, ну до 20% из тех фраз, что вы подберете, будут монетизируемы. Остальные все мусор. Но если вы его не просеете, у вас не получится этой картины. Так что вот эти вот утверждения, я реально перед тем, как запускать этот тренинг, я специально посмотрел несколько альтернативных курсов. Мне чисто интересно было, что люди еще предлагают. Ну, как бы так, не рассказывают вам ту информацию, что технические моменты, да, рассказывают, как создать, на самом деле технические моменты, это не самое сложное. Самое сложное, это правильно создать саму, подготовительную работу, а потом проанализировать статистику и сделать выводы соответствующие. Потому что это итерационный процесс. То есть, как вы по спирали, первый раз прокрутили, неделя прошла, посмотрели, внесли корректировки. И дальше. И так постоянно, постоянно. Если вы на, на постоянную продажу идете, то так. Насчет личных сообщений, пишите в чат. Я не, не отвечаю на личные сообщения здесь, либо же потом письма мне отдельно. Хорошо? Я не буду отвлекаться на личные сообщения. У нас времени и так уже прошло достаточно много, а я еще не рассказал практически ничего из того, что запланировал. Как хотел побыстрее сделать.